Мы начинаем нашу сегодняшнюю встречу и всех партнеров, всех, кто сегодня присутствует, мы поздравляем вас с прошедшими праздниками, с наступившим Новым Годом, Рождеством, с предстоящим праздником Старого Нового Года. И желаем вам прежде всего прожить этот год с крепким здоровьем и в этом году получить очень много приятных минут, хорошего настроения, финансово, чтобы этот год для вас был финансово успешен. И мы с вами сегодня находимся в таком, в таком проекте. Для нас это действительно очень большой шанс. Здесь не просто... Поправить свое финансовое положение, у кого это у кого сегодня оно оставляет желать лучшего, рассчитаться с кредитами. Но ну, действительно, получить такие ошеломляющие результаты, работая на нашей платформе Крауд 1, какие сегодня есть результаты у наших лидеров, которые стали работать чуть раньше, или работали более активнее, чем мы. И Мы на нашу встречу с вами сегодня пригласили нашего спонсора Оксану Смирнову. Я немножко скажу о ней, если что-то не так расскажу, то Оксана меня поправит. То есть с Оксаной мы познакомились только в этом проекте. И то, что мы о ней знаем, да, у нее были проекты, но на какое-то время она полностью уходила из сетевой индустрии, вела просто бизнес в интернете. И вот мы нашу встречу сегодня и Оксана на сегодняшний день... Вот, мы, нам очень хочется сегодня ее послушать именно не в плане презентации, чтобы она дала презентацию, а вообще просто каким образом, что сподвигло ее, вот что ее зацепило принять решение и войти в этот проект. И не просто войти и быть пассивным держателем долей, а быть активным. Активным партнером, ведущим лидером. И на сегодняшний день, если ее вышестоящие спонсоры, это спонсоры, живущие в Европе, в Азербайджане, в Казахстане, на сегодняшний день Оксана является у нас первым лидером, можно так сказать, в России и в России работающий именно активно по партнерской программе, имеющий огромнейшую структуру сегодня. И у нас сегодня с вами огромная честь именно сегодня быть, послушать ее и послушать именно как, вот что, что она здесь увидела в этом проекте и что сегодня она еще, что для нее открылось, работая год. Оксана работает всего год в этом проекте и тот финансовый результат, который она сегодня получила, я вам скажу, за 20 лет мы не видели ни в одном проекте, ни у одного суперактивно работающего лидера. Вот то, что сегодня имеет Оксана. И я прошу прощения, я забыла сегодня поприветствовать партнеров из Сургута, из Сызрани, из Ульяновска, из Кстова, из Москвы. Из, из пензы из самары я сегодня мы сегодня приветствуем латвию сегодня тоже с нами и кого еще мы не, не... наш В тольяте мы находимся в офисе вот и еще если я кого-то забыла пропустить вы в чате напишите Кого не отметила, но мы всех, ребята, вас приветствуем и очень рады, что сегодня вы с нами сегодня сюда присоединились к этой комнате. Оксаночка, мы тебе даем слово и очень хотим послушать именно, что в твоих, вот что в твоем видении, какие перспективы компании, действительно, какая здесь лидерская команда в этом проекте. Какие лидеры европейские? Просто мы смотрим, действительно, это очень серьезные лидеры, но мы мало о них знаем. Оксан, я отключаюсь и передаю тебе микрофончик. Благодарю, благодарю большое. Спасибо, Наташенька, спасибо, друзья, что меня пригласили. Для меня это большая честь быть сегодня с вашей командой. Я вас очень люблю, потому что я вижу, какие вы активны, как вы работаете. И вот э, то, что вы делаете, это делает не только, мы делаем это сами для себя, да, но мы еще делаем это для своих, любимых, родных, и делаем это для компании. Все наши усилия, э, мы являемся частью нашей большой компании one и я хочу сейчас немного рассказать вообще о своей истории. И Я сейчас, Наташа, дам тебе знаешь, права с организатора, чтобы ты могла... Потому что у нас партнеры, я смотрю, еще приходят к нам, да? И э, ты можешь сама выключать микрофон и впускать. Я сейчас найду. Или расшиду дать. Или тебе. Права с организатора могу дать? Пока Оксана дает права, Татьяна, пожалуйста, выключите микрофон и видео, чтобы было удобнее слушать всем. Спасибо. Организатора. все. Угу. Все, отлично. Друзья, я поздравляю вас с наступившим 2021 годом. Мы уже находимся, ну, кто-то поменьше, кто-то уже почти год в компании, «Краудван», и у всех свои результаты. Все мы двигаемся по-разному, но компания дает возможность абсолютно всем, начиная с 99 евро, сделать для себя потрясающее, Потрясаю. которые, который вы достойны. Каждый выбирает свою жизнь сам и насколько он ее достоин, и здесь вы можете осуществить все свои желания, все свои мечты. А компания все для этого делает. За двадцатый год она, начиная с 700, всего лишь тысяч человек, когда я пришла в эту компанию, было 700 тысяч, она сделала 21 миллион. Это невероятный скачок. Я не думала, что такое возможно. Когда я смотрела э, встречи наших лидеров да, и слышала о том, что они говорят, У нас будет к концу года 20-25 миллионов, я для себя говорила, конечно, вау, но я просто не представляла, как это возможно. Полтора миллиона через, через где-то месяца-два у, у нас появилось полтора миллиона. Вот это был фурор, полтора миллиона, потом три миллиона, три с половиной, пять миллионов за год. Вот такими темпами мы пришли, и ни одна компания этого не делала. До Краудван такого не было, и я думаю, что вряд ли, может быть, кто-то повторит. Поэтому быть в этой компании – это достойно, это гордостно, и предлагать такую компанию – это вообще это просто даешь людям возможность и тебе приятно приятно всегда когда ты предлагаешь что-то стоящее когда ты предлагаешь э, то что действительно может помочь человеку в его осуществлении всех задуманных целей, да, у каждого свои цели. Кто-то хочет квартиру, кто-то хочет рассчитаться с долгами, кто-то хочет детей выучить, кто-то хочет вообще просто уйти с работы, жить спокойной жизнью и наслаждаться тем, что у него есть, внуки, дети, и все здесь это действительно возможно. Уставшие, очень много сетевиков, уставшие от пирамид, от хайпов, с опущенными головами, с опущенными крыльями, приходят сюда и... Когда вы говорите им о компании, стоит шторка, человек не понимает, не верит и говорит, что все это уже было, и очень много разных возражений, которые мы слышим, когда мы предлагаем очень крупным сетевикам, которые уже где-то были и сейчас уже этим не занимаются или... Все у них на паузе, говорят, ну, я сегодня не хочу ничего. Вот именно эти люди, очень важно этим людям дать эту информацию. Потому что если вы достучитесь до их сердец, и они как ангелы вас примут, и вы не представляете, что это будет, когда... когда человек, организатор, да. все, я все включила микрофон, все, теперь все правильно, и, друзья, вот эти люди, которые уже состоялись когда-то в каких-то компаниях, но из-за того, что у нас было очень много обмана, последние, наверное, лет 7-7, наверное, очень много было скамов, очень было много разных проектов, особенно очень много было по криптовалюте, тех, которые э, обещают там различные легенды свои, очень много разных легенд, люди верят, заходят, заводят команды и остаются ни с чем, остаются без денег, без людей, с огромным э, с запасом негатива и не знают, как начинать работать дальше. Вот это вот такой вот момент, который есть, и очень много людей приходится сталкиваться с этим, с такими возражениями, и когда мы Находим нужные слова, показываем компанию, а показывать ее сегодня очень легко. Тогда человек видит и становится партнером, и через какое-то время, очень быстро, через 2-3 месяца он вам звонит и говорит спасибо, и говорит слова благодарности, потому что у него все начало получаться». У него пошли доходы, у него пошла команда расти, и это самое важное. Самое важное, что вы можете сделать для этих людей. Это дать им возможность, показать им возможность Краудван. И, друзья, вы знаете, когда я заходила в 2020 году, ой, в 2019 году, это еще, да, это была середина ноября, не было у нас ни микстера, не было у нас вот этой вот линейки наших продуктов, которые мы сегодня имеем, да, это микстер, это эпиколото, это life трендс индустрия с путешествиями, супер, не было ничего, было только первое направление, это шлюз, азартных игр Афил который у нас не был доступен для наших стран, но он и сейчас пока для наших стран недоступен, но доходность от них все равно идет. И Южная Африка, и Латинская Америка, это те страны, которые, ну там около 12 да, стран, которые могут иметь возможность, и Индия, и Мексика, играть в Афил и первые доходы эти были, были именно с этого направления. Что нам было самое важное? Это Видение компании, то, что мне больше всего понравилось, это, конечно же, идея, это принципы компании. Идея в том, чтобы сделать так, чтобы мы могли зарабатывать на том, что мы используем каждый день. Все наши мобильные приложения, которые у нас есть забитыми телефоны, мы ими все равно пользуемся. Социальными сетями пользуемся, всем мы пользуемся, но никто не предлагал нам зарабатывать от всего того, что мы используем. И не предлагал зарабатывать или предлагал продавать продукты. То есть вот такая концепция, где компания, не имея своего продукта, имеет возможности колоссальные для всех. Вы можете просто брать и продавать тот продукт, который вас устраивает. И нету здесь такого момента, что если я не использую это направление, как некоторые, да, очень много э, сразу говорят, ой, я не игрок, я не играю, мне это неинтересно. Да и не играй, я тоже не игрок, но ты не играя будешь зарабатывать. Ты, если ты сегодня не путешествуешь, ты будешь все равно зарабатывать от этой индустрии. Вот поэтому сегодня компанию Краудванг предлагать, это Просто удовольствие. У нас есть все. У нас, когда э, было только самое начало, да, вот э, Наташа заходила, это было э, тоже начало. У нас еще не было выплат. По Crowdfund Rewards у нас не было выплат. У нас были доли Афилго, доли Микстера. Вот. И в мае начались первые выплаты дивидендов. Мы еще, друзья, не находимся на бирже. Мы еще даже не вышли на IPO но мы получаем уже от компании дивиденды от всех этих направлений, которые растут и растут вместе с нами. да, Нас становится больше и больше. Я думаю, что к концу года действительно нас будет, может быть, даже больше, чем 50 миллионов. И направлений в этом году будет огромное количество. Стартап 2020 года закончен. И сейчас начинается самое мощное развитие компании, в которой вы можете состояться. И, как нам сказали основатели, здесь еще, наверное, даже нет таких людей, которые будут мультимиллионерами. Поэтому кто сюда заходит, никто еще не опоздал. Еще никто не опоздал. Все только-только начинается. 2021 год – это год, когда у нас будет огромное количество разных направлений разных бизнес-партнеров. И что самое интересное, что мне, когда слушали амбассадоров, была информация о том, что у нас будет направление по криптовалюте. Я не знаю, что это будет за направление, никто ничего не говорит, но действительно это будет невероятно крутое направление, потому что мы видим, мы знаем на примере этого года, даже не будем ходить на 2017 год, что у нас происходит с биткоином, что у нас происходит с эфиром, ну, со всей криптовалютой, но в основном, конечно, это самое важное для нас, это рост биткоинов. И он может достигать и, и до 150 тысяч долларов может дойти один биткоин. И мы сегодня зарабатываем деньги в биткоинах, мы выводим на биткоин кошелек. Вы можете сразу обналичить, вы можете э, часть оставить себе на будущее. Да? Э, сегодня иметь деньги в биткоинах – это очень-очень перспективно. Вот вопрос еще даже – покупать недвижимость или купить биткоины. Ну, на сегодняшний день уже купить биткоины я бы не стала, да, покупать их прямо. А то, что мы получаем зарплату в биткоинах, это очень круто. Если вам нужны прям деньги сегодня, взяли, обналичили. Если вам нужно какое-то время их увеличить, то можно подождать. Вот. И я бы хотела еще сказать, что у нас сейчас будет... Какие у нас новости? Первые новости, это мы ждем вообще вот со дня на день должно у нас поменяться обучение, наши пакеты, обучающие пакеты, которые у нас будут переведены на 10 языков. Так, я хочу просто даже показать демонстрацию. Так. Вот это вот наш рост за 20 год нашей компании. И что у нас еще произошло? Друзья, у нас произошло, что мы обрели сейчас нового генерального директора в лице Йохана Вестердахала. У нас директор поменялся, но только из-за того, что наш йохан Стальвон Холштейн по состоянию здоровья уже не может э, находить столько большое количество времени, э, и действительно ему очень тяжело было, и он хотел уже передать бразды правления давно, но он дождался выхода Микстера, дождался. То, о чем он говорил это 20-21 миллион партнеров у нас встала на нашу платформу CrowdOne за 2020 год и он отдал уже раздеправлению Йохану Вестердахолу это человек который очень очень профессиональный на продажах он 15 лет работал в сфере прямых продаж 40 лет он был генеральным директором компании Reflame, он год уже в компании crowd и он очень много всего сделал для компании, и это лучший претендент на должность генерального директора. Вот. Так что теперь, друзья, у нас наш генеральный директор Йохан Вестердахл. И за 2020 год мы все знаем, какие у нас появились продукты. Это локальный бизнес, это лайф И лайф у нас, друзья, это то, что выстрелит очень скоро, как только у нас откроются границы и закончится вот эта вся пандемия. 2021 год у нас будет обновлен, вот просто совсем скоро ждем со дня на день. Обновление наших образовательных пакетов. Они будут являться у нас бизнес-пакетами, там будут различные подкасты, там будут тренинги Питера Якобсона, будет постоянно обновление, не нужно будет ни за что больше доплачивать, оно всегда у нас будет э, с новой информацией, наше обучение. Это все наши продукты, которые... Нас радует выплатами. Каждый месяц, каждый квартал здесь все могут зарабатывать деньги. Даже те, кто пришел на полный пассив, они также могут зарабатывать. И ну, Единственное, что смотря сколько вы хотите денег, да, большое количество денег, если вы хотите здесь, сейчас и сегодня и много, то это, конечно, лучше всего рассматривать бизнес активный. И наши Спонсоры – Adidas, Levi's, Reebok. Вот что, друзья, нужно показывать людям, которые спрашивают, что у вас за направление и с кем вы работаете. И мы работаем, наш Микстер работает с Emers Gaming. Это австралийская компания, которая уже давно на рынке состоялась, которая торгуется на Сиднейском рынке. И с приходом Микстера акции поднялись более чем на 50% у Emerge Gaming. И Emerge Gaming э, рекламирует Microsoft. То есть вы понимаете, э, у нас за один месяц работы Микстера, вот Emerge Gaming с Микстером дали 5 миллионов, 5,1 миллион долларов. Вот такая вот доходность только за первый месяц была. Представляете? А мы еще только, можно сказать, месяц. И у нас еще только все впереди. А впереди у нас класса премиум-игры, друзья. И сегодня уже наши партнеры, которые имеют подписки в Микстере, могут выигрывать призы от наших спонсоров и призы большие, вот как у нас сейчас есть такая акция, как турнир Микстер Миллионер. Это миллион австралийских долларов, и вы всего лишь можете Просто принять участие и поиграть э, в этом, э, принять участие в этом турнире один раз, и вы уже будете э, считаться, и уже потом будет как, э, ну, специальным образом, э, случайным, э, будет выбран победитель, и этот победитель получает 1 миллион австралийских долларов. Представляете? И помимо этого у нас еще огромное количество разных подарков, и компьютеры, и ноутбуки, и планшеты. И все наши направления нам дают, конечно, прибыль. Если хотите, я вам могу тоже две минуты рассказать, как распределяется прибыль. Вот прибыль да, общая от различных наших продуктов. Идет 100%, если будем брать, то даже если переведем на евро, это 100 евро, у нас от каждого продукта идет скидка, скидка 20%, это 20 евро. Прямые затраты, административные, идет 15%, в нашем случае это 15 евро, вот остаток у нас идет 65 который переходит у нас в следующий столбик, и оттуда уже идет 15%. Мы получаем всегда за продажи. Если вы как используете «Лайфтренд», 115 15% от проданной путевки, от дохода, от профита вы получаете. И все получают, если они используют это направление и делают продажи. 25% мы получаем, потому что мы сами как пользователи, даже если вы ничего не продали, то вы, являясь пользователем, куда-то поехали, или как вот э, с Микстером оплатили подписку годовую, вы каждый месяц будете получать 25% с общего пула. И остаток это уже 60%, который переходит для всех, для всех, кто в Crowd1. 20%. Так, это то, что нас ждет в 2021 году, друзья. Микстер плюс и премиум класса игры. И также киперспорт. 21 год принесет нам направление с криптовалютой. И для меня это очень интересно. Это очень интересно, что там будет. Я даже не буду фантазировать, просто жду. 21-й год. Это индустрия развлечений, у нас будет все больше и больше. Это индустрия очень денежная, поэтому это меня тоже очень радует. И еще будет у нас направление связано с коммуникациями. Я не знаю, что это будет, но это будет обязательно. Может быть, типа Телеграмма, может, WhatsApp, какая-то будет платформа, на которой у нас будет все... Анонсировано все новости и очень много будет информации о компании Краудван, что в ней происходит. Вот так же, как у нас на сегодняшний день есть своя киностудия, также у нас будет и такой вот месседжер. И, друзья, очень важный момент. Я, например, всегда после мероприятия захожу к себе в предстоящие события и тут же беру билет. Что дают эти билеты? Эти билеты бесплатные, у каждого в кабинете они есть. Заходите на ивент, предстоящее мероприятие, нажимаете «Заказать билет», заказываете его, бывают они платные, если идут розыгрыши, бывают бесплатные, информационные, все, заказали бесплатные. Но если у нас открывается какое-то направление, все люди, которые первые нажимают «Купить билет», в первый, они входят в первый список, тех людей которым открываются эти направления вот поэтому это важно заходите нажимайте даже если вы будете слушать ретрансляцию вы будете э, в числе первых если что-то у нас будет открываться друзья на этом новости на 21 то что я знаю у нас закончились но у нас еще все только-только начинается поэтому я вас поздравляю за то, что вы выбрали эту компанию, которая действительно может все поменять в вашей жизни. Как поменяла в моей жизни, как поменяла в жизни многих-многих людей, которые приходят сюда, и потом просто они не… Ну, вот такие вот отзывы, что я не думал что так это быстро произойдет. Я не ожидал. И когда мы делаем уже ролики по отзывам, что ты приобрел, как тебе компания, сколько ты здесь заработал, сколько времени ты потратил, сколько у тебя там э, отзывы такие невероятные. Люди не верят в то, что произошло с ними в компании Краудван. Поэтому, друзья, я вас поздравляю, что 2021 год мы будем все вместе. Все вместе в нашей компании. Компания пришла у нас надолго. И вот эта система, о которой сейчас многие говорят и не понимают ее, бизнес-систем, security эта система внедрена у нас с декабря месяца для того, чтобы мы могли очень долго с вами работать, очень долго в этой компании и с ней, чтобы все было хорошо. Потому что бинар, который мы имеем, Никогда не было в бинаре 21 миллиона человек. Никогда. Ни в одной компании. Бинар, который не имеет э, обрезаний границ э, по уровням. Вы не знаете, на каком уровне, откуда у вас прилетают деньги. Это может быть 45 уровень. Вы людей этих не знаете. Вы получаете каждый день деньги. Вот. И выплаты, чтобы не были мне был перерасход по маркетингу расход на выплат по маркетингу должен быть не более 90 процентов мы получаем огромное количество денег в сеть два это 90 процентов друзья это очень много за счет того что у нас нет собственного продукта что мы продаем продукты других компаний это уникальность нашей компании э, просто дает такие вот невероятные возможности. И вот эта система, она у нас контролирует, это происходит у нас, может быть, в определенный день, как только у нас идут выплаты больше, идет сразу обрезание по всему объему. Поэтому некоторые говорят, вот у меня там, я только заработал 36, но пришло не 36, там пришло поменьше, вот, но вы просто понимаете, что те, кто зарабатывает много, у них там приходят не на 50 центов, да, а на тысячи, на полторы тысячи евро меньше. Может быть, доходность, вот такой вот лимит. Но это все нормально. Я выбираю такой лимит, чем я бы выбрала обрезание по какой-то уровень нашего бинара. Друзья, так что у нас компания пришла надолго, долго будет нас радовать, и мы будем расти вместе с ней, наша прибыль будет расти если сегодня только по статусам, а зарплаты. Зарплаты, вот когда мы начали получать зарплаты, это вообще было что-то невероятное. Мы сюда приходили, мы не думали, что у нас будут какие-то зарплаты, да. А, ну, и с каждым разом мы эти ранги видим, что эти доходности у нас растет Я вот когда сюда зашла и... Каждая новость по маркетингу для меня была открытием. Просто открытие было… Э, ну, во-первых, когда я пришла, я еще не знала маркетинга нормально. Да? Вот мне рассказали две секунды, и я не понимаю, что там. Бинар-бинар, ладно. Но когда я уже начала понимать, что это за бинар, что он объемный, я не могла поверить в это. Просто вот супер как это такое возможно. У меня с каждым разом всегда был этот вопрос, как такое возможно, как такое возможно. Э, увидела в Йохансбурге, у нас мероприятие было на 10 тысяч человек. Я смотрю на этот зал, думаю, господи, как такое возможно, столько людей в одном месте. Это просто невероятно. И вот это вот неверо невероятное, возможно, невозможно, оно сопровождает все время нас в этой компании. И у нас невероятно большие доходы, все то, что казалось когда-то невозможным, у нас возможно, скажем, промоушены, какие только промоушены, друзья, какие у нас были в этом году промоушены, вот в 2020 году, чтобы потратить 15 миллионов евро на тот момент и поставить людям, новичкам бесплатные пакеты, ну как бесплатные, за каждый пакет заплатила компания, 100 евро, чтобы мы зашли на пакеты «Титан» да, и получили его за 500 евро, когда цена этого «Титана» про половиной тысячи. Ну ладно, с на за 2 можно сделать, тут за 500. То есть человек не мог себе позволить, и в эти дни каждый может себе сделать такой апгрейд. Это были просто сумасшедшие промоушены. Слава Богу, они сейчас закончились, мы все... Сначала ну, те новенькие, которые приходят, у нас партнеры сожалеют, но я говорю, что не надо ни в коем случае сожалеть, потому что в нашей компании все возможно, и промоушены у нас будут, и следующие. И когда дает компания что-то, сегодня нужно брать это сегодня. Будет новое, делаем новое. Делаем новые апгрейды, делаем еще, делаем для своей команды что-то. Вот. Но то, что дает сегодня, нужно брать сегодня. Поэтому это здорово, что сегодня у нас есть возможность также за внутренние деньги делать любые гифт-коды, делать апгрейды, делать проплаты, и это здорово. Вот. Поэтому, друзья, я поздравляю еще раз вас с тем, что вы находитесь в этой замечательной компании. И давайте мы сейчас, наверное, с вами пообщаемся напрямую, Открывайте микрофончики, какие есть вопросы, с удовольствием отвечу на все, что знаю. Оксана, спасибо большое за встречу, за твою информацию, за мотивацию, за волшебный пинок, наверное, еще в начале года. Мы... У нас, да, есть вопросы, и uh, у многих партнеров, я думаю, будут вопросы. Uh, Кто-то, uh, если не, не хотите долго писать, можете открыть себе микрофончик, видео и задать вопрос в эфире. Uh, ну, наш первый вопрос это uh, по поводу EPICLATO. Будет ли в планах у компании uh, все-таки uh, открыть Россию в том числе? Да, самое главное, я забыла про Эпиколото рассказать. Да, друзья, у нас Эпиколото запустилось, и запустилось очень хорошо. У нас получается сейчас 11 стран, которые уже могут играть. Это Таиланд, это Вьетнам, Индия, очень много стран. Но вот, ну, в основном это Азия, да. Мы ждем, когда у нас будет открыта Европа. Россия и страны СНГ. Нам сказали, что в запрещенных странах наших стран нет. Это говорит о том, что у нас есть надежда, что у нас будет в наших странах тоже открыта эта возможность, но там работает целый юридический отдел, который занимается именно вот, э, лицензиями, и с каждыми странами они проводят переговоры, встречи и все остальное. Вот как только есть разрешение, все лицензии, все открыто, открывается страна, все. И люди имеют возможность принимать участие, играть, выигрывать. Вот. Но мы пока, используя, как вот так, так же, как и Affilgo, мы не можем пока использовать, но прибыль все равно будет идти и в наши кошельки от этого направления тоже. Очень надеюсь, что очень скоро они откроют ну, дай бог, чтобы вообще открыли для нас и Европу, и, ну, я думаю, что откроют. Потому что нет нету запрещенных, пока Турции точно нет, сказали. Но тоже это, может быть, сегодня нет, а через месяца два-три они появятся. Поэтому ждем. Спасибо большое, Оксан. Еще вопрос у нас от Оли. Да, привет всем, друзья. Оксана, у многих возникает такой вопрос по э, нашим долям. Э, доли, есть какой-то срок, когда эти доли прекратят начислять? И вопрос по тому, вот по еженедельным подарочным долям они прекратятся вместе с тем, когда доли вообще прекратят выдавать? По долям у нас... Есть ответ на такой вопрос. А, да, очень много было э, информации о том, что они у нас закончатся с... 2020 годом, вот, поэтому вот э, очень много было вопросов именно на эту тему, когда они у нас будут заканчиваться, сколько их вообще есть, мы этот вопрос задавали, э, в ближайшем будущем они не закончатся, все так же будут они у нас идти начисляться и в стримлайн бонусах, и по маркетингу 30%, процентов и начисляться прибыль будет на количество их. Когда Закончится эмиссия, никто нам не говорит ни дат, ни сроков, и компания об этом скажет уже по факту. Вот как у нас было 15 ноября 2019 года, оставалась буквально неделя, при которой компания объявила, что доли правовладельца у нас заканчивается будет дальше раздача только уже отдельных направлений все и после 15 числа э, все прекратилось вот также будет я думаю и с краудван э, Rewards'ами, вот ну слава богу что компания вот так вот сделала и все наши э, доли которые у нас были да, PhilGo, микстер отдельные все теперь стало в едином у нас э, в единых вознаграждениях в наших краудван-реворцах. Так что, друзья, не переживаем, мы все также зарабатываем и в долях, и на количество долей на наших краудван-реворцах. Они не закончатся в ближайшее время, но год, я думаю, спокойно даже можно не думать об этом. Скажут, когда надо будет. Оксана, добрый день. А, Оксана, скажи, пожалуйста, а вот, ну, вот говорить говорят про вот эти вот, ну, огромные суммы, заработанные вами. Скажите, а вы сюда приплюсовываете суммы ревордсов или это все-таки по маркетингу деньги вы зарабатываете такие? Ну, то, по, нет, да. нет потому, вы смотрите, как происходит. Вы у себя смотрите, да, начисления идут по маркетингу, да. у вас будет общее количество в баллах, это бинар, закрытие бинара в баллах, и матчинг-бонус, это да, это общий доход. И отдельно у нас это они вот именно по бинару и по матчингу у нас идут, и даже страх потерь тоже, все сюда включается, они идут 30 на 70, то есть 30% у вас с этой суммы сразу отнимайте это на количество краудван-реворцев. Это круто, потому что у вас количество реворцев очень быстро увеличивается, а вы же получаете прибыль на количество ревордсов. Поэтому это очень важно, чтобы у вас и доходность росла, и количество реворцев росло. Возможно, даже компания говорила, что еще в прошлом году может быть такой момент, когда можно будет себе увеличивать прибыль, доходность именно в реворцах. Ну, пока такого нет, у нас четко есть 30 на 70, и вот 30% у нас идет в реворцев. Прибыль же на количество ревордсов, это ежеквартальная прибыль, и по рангам мы получаем 100% в евро. То есть это без разделений мы получаем вот зарплату. Ну, вот еще вопрос. Вот вы 8 миллионов заработали, это только по бинару? я заработала вот на сегодняшний день у меня 920 тысяч евро. Угу. Вот, извините, процентов это в угорцах, вот, и 70 процентов это евро. Считайте, сколько. Я даже не знаю, сколько. Всё, а вот этот говорю. вопрос мне нужен. <сих> Сколько как, потому нет, что такие ну, суммы бешеные. Про это. <сих> нет, хорошо, еще вопрос. Вернули, вернули нам гифты или нет? Будем мы проплачивать большие пакеты гифтами? Или сейчас, ну, то есть только маленькие пакеты, так как ну, внутренними деньгами проплачивали? Апгрейд, она имеет в виду, Оксана, апгрейд да. будет гифтами? На этот Титан, как раньше было? Ну, возможно, будет. Сейчас, на данный момент, у нас закончены все промо. И у нас сейчас просто есть пакеты 99, 299, 800 и 2,5. Вы также можете делать апгрейды. С внутренних денег формируем гифты. Можно не платить сегодня в биткоинах, в эфирах. Все можно делать с внутренних, потому что перехода на следующий пакет у нас сейчас Нету у нас закончился этот промоушен слава богу он шел три месяца все кто желал взяли все что можно и больше а новичкам я сейчас рекомендую заходить на 100 делать апгрейд себе до 300 и как только у нас включится анлы, они обязательно будут уже будет ага. сделать апгрейд ага. спасибо можно еще вопрос конечно меня зовут Ирина, я из Сургута, партнер, мы наставник, получается, Лена Плотникова. Вот я сейчас услышала вопрос по поводу прекратятся когда-то крауд-реворцы, и я так понимаю, когда человек решит, ну, в будущем ну, новичок придет, у него, ну, он, получается, я не могу даже сформулировать правильно, то есть мы сейчас вообще выгодно зашли, а ему придется зайти сюда подороже, куп, покупать как бы акции, да, я так понимаю? Нет, я бы так не, не говорила. Мы сейчас не знаем, во-первых, ага. что у нас будет, подороже, не подороже. У нас, как я заходила, 2 евро было, так и сейчас евро, 2 евро, да, внутренняя ценность. Uh -huh. Они будут менять ценность, когда мы, если у нас будет возможность их обменять уже на акции компании при выходе на IPO, да, или будет какая-то возможность э, продать их на внутренней платформе, или уже акции сами продадим, там уже ценность будет, и цена будет, э, будет формировать рынок. Вот. Uh -huh. Uh -huh. Я вам скажу точно, что компания, она не спешит прям выходить. Она должна, как вот... Э, у нас было интервью, и наши основатели сказали, что мы хотим выйти на биржу, когда мы будем уже очень большими, очень мощными, и чтобы эти акции были уже достойные, были цены на них. Поэтому в это время мы уже все будем очень богатыми людьми. Вот. И сегодня все, кто заходит, пока дается раздача крауд нужно быть здесь. Пока есть возможность заработка по маркетингу в реворцах, нужно быть здесь. Чем больше людей заходит под вами по бонусу тем больше ваши доходы. То есть, если чем, скажем так, если человек заходит чуть позже, то ему нужно дать себе мотивацию, энергии поработать э, так вот плотно, чтобы чтобы успеть догнать, я скажу очень быстро партнеры догоняют, которые приходят и не с самого начала, сначала зашли, посмотрели там где-то месяц-два сидят, потом что-то у них жетоны провалились, что-то они послушали, побыли на мероприятии, увидели, сколько их там, э, их может быть партнеры по другим компаниям, но которые уже здесь начали зарабатывать и уже там доходность стала гораздо больше, чем они думали. И включается какой-то тумблер, и начинает человек работать. И у него получается все настолько быстро, классно. И он очень быстро встает на ноги и начинает делать очень большие команды и получать очень большие деньги. Вот, поэтому я не думаю, что здесь кому-то будет поздно. Если есть люди, те, которые пришли в самом начале, они сидят. Вот что у него. У него там перелив уже там не знаю сколько, э, сколько там сотни тысяч. И он сидит. И он будет так сидеть. Все разные. Быть, самое так. важное, что ты хочешь. Оксан. А подскажи, вот, пожалуйста, немножечко поделись своим опытом. Как по холодным контактам? Ты же очень много по холодным контактам работаешь в интернете, в группах. Вот подскажи, пожалуйста. Я хочу сказать, что по холодным контактам... У меня, наверное, еще никто и не зашел по холодным контактам. Если по холодным контактам, то холодные контакты приходят, звонят и уже говорят... Я хочу к вам в команду, можно вашу реферальную ссылку. Вот так вот происходит. Чтобы быть... Э, вот это, это, это идеальный вариант, когда вас ищут, и подписываются люди под вас. да, Не вы кого-то ищете, а вас ищут. Чтобы вас найти, вы должны... Должно быть какое-то количество времени пройти, вы должны быть полезны, вы должны быть в этом бизнесе ну как профессионалом хотя даже если вы без структуры без команды вы должны здесь все знать вы должны приносить пользу вы должны может быть делать презентации какие-то ролики обучающие то есть вы должны быть экспертом вы должны выделяться и тогда у вас будет все внимание, совсем другое вот если работать просто для начинающих по э, холодному рынку, по социальным сетям, это требует время, и это время на то, чтобы вы заходили в разные группы, э, принимали себе в друзья, стучались в друзья тем людям, которые вам импонируют, э, знакомства заводили, и уже вы... Когда переходите из холодного э, контакта в теплый, это момент, когда вы начинаете общаться, находите точки соприкосновения, общие интересы, э, добавляете, лайкаете, там, э, общаетесь на те темы, которые вам близки и, и вам, и вашему партнеру, да, будущему. И только Через какое-то время вы можете поделиться тем, чем занимается этот человек, чем вы занимаетесь. Вот. И после этого вы уже можете поговорить на тему бизнеса, потому что будет доверие больше, будет больше процент того, что вас послушают, что поверят, что посмож... посмотрят то, что вам дали ролики. Да? Не работают здесь просто холодные контакты и... Скидывание вот спама, ни в коем случае за это могут заблокировать. И если ты просто даешь ролик, да, ты человека не знаешь, тоже он не, ну, вообще не вариант, что он посмотрит, потому что он еще и не просил вас об этом. Вы должны с каждым человеком это такая вот, знаете, коммуникация отдельная, нет определенных скриптов, которые подошли бы для любого человека. Вот, поэтому если это говорится холодный, то его в теплый, и потом уже работаем с теплым. Просто с холодным это очень маленький процент, очень большой объем работы. И лучше будет, когда у вас из холодного они будут переведены в теплые контакты, и потом с теплыми вы уже начинаете работать. Спасибо большое. Вот скажи, пожалуйста, свою статистику, сколько тебе пришлось пригласить партнеров, чтобы получить такой финансовый результат? И какой процент из этого количества приглашенных является активным, активными партнерами? Ну, На сегодняшний день у меня 130 человек личников, из них, наверное, может быть 25 личников активных. Пригласить, но ну, если делать звонки, допустим, обычная статистика, как у всех, где-то примерно 10 звонков, это 3, ну, послушают практически 8-9, 9-8 человек, это точно, меня послушают, будет, на а из них информацию возьмут, сделают регистрацию, допустим, 7. Из этих 7 за... проплатятся, наверное, 4. И будет работать, может быть, один в лучшем случае, а то и еще следующие десятки нужно также это все проделать. И, может быть, из двадцатки будет один. Может быть. А может быть, просто будет на пассиве сидеть, ждать, да, через какое-то время включится. Ну, у... разное. Бывает так, что... Э дала информацию, посмотрели, сказали, все, человеку больше ничего не надо, он сразу тебе очень много вопросов задает, получил все ответы, все, начал работать, ничего больше ему не надо, определенные ключевые вопросы, которые он еще не знает, он к тебе обратится, и все. Поэтому здесь с каждыми все по-разному. С некоторыми могут проходить дни целые напролет, потому что там, начиная от Создание биткоина кошелька и до где в кабинете нажать на какую кнопку, где что обозначает, и, человек, и все, все разные, потому здесь и время много, и по-разному уходит, и работы тоже с одним очень легко, а с другим долго, но самое радостное для меня то, что эти люди, которые только начинающие, даже вот в возрасте, у меня есть партнеры, которым по 75 лет, и они делают, они делают, открывают биткоин-кошельки, вот мы с ними можем возиться целый день, и э, заводят через обменник, эфир пополняют, и все это делают. Вот у меня прям вот мурашки по телу, когда вот я говорю о таких людях, и я готова с ними сидеть целый день, потому что это дорогого стоит. Вы пойдите на молодых найдите еще, чтобы они так хотели поменять свою жизнь, что-то сделать для себя, да, как эти люди. Ой, спасибо большое, Оксан. Еще есть у кого какие-то вопросы? Я просто еще хочу... Отметить партнеров, которые к нам присоединились, но я просто не увидела сразу. Это город Ярославль, город Кострома, город Саранск, Владивосток, Нижний Тагил у нас здесь партнер в офисе из Нижнего Тагила я не отметила. Улан-Удэ, Улан ой, это просто вообще чудесно. А И раз, Рашид, будешь два слова? Да? Нет, пока нет. Но, Дорогие партнеры, если есть еще какие-то вопросы, открывайте микрофончики, чтобы уже не писать. А если у нас еще с вами пять минут. Есть вопросик еще один. Давайте. А у меня. Смотрите, есть конкретный пример борьбы с негативом. Ну вот, как говорят же, юристы работают. Просто есть такой ролик на YouTube, мне его прислали, я предложила человеку, и мне его прислал в ответ. И такой у нас товарищ Денис Лидер ТВ семимесячной давности ролик, и он там рассказывает, что это пирамида. Интересно, вот конкретно с ним не боролись? Спасибо. Ой, не знаю, с кем у нас борется я э, знаю, что кто у нас высылали э, очень много э, на этот юридический адрес э, именно негатив с роликами, с блогами, вот блогеры, которые пишут, э, всех уже у нас нету. И сейчас уже огромное количество, какое было у нас в двадцатом, вот начиная, там, я помню, январь, февраль, какое было количество негатива. Это просто весь интернет кишил, именно вот что это э, сам, скоро там это все это все находится, это все ненадолго. И еще только не было. То сегодня, вот, если мы заглянем в интернет, ну там вообще очень мало. То, что у нас было по сравнению с тем, что у нас было, у нас осталось, наверное, может быть, там процентов 5%. И то все это искореняется. Я знаю, просто по команде очень много идет работы э, именно по блокировке аккаунтов, когда люди начинают писать неправду, хотят как бы приукрасить и пишут информацию, ту, которая не соответствует действительности, в том числе это по э, инвестициям, по там, э, акциям и так далее. То, чего у нас нет, и э, если это появляется на форуме, э, компания пишет письмо и блокирует кабинет. После того, когда происходит работа, человек, они связываются, и он удаляет этот пост или эту информацию, где это было, и все, кабинет восстанавливается. То есть компания очень строго ведет свою работу в этом направлении. И у нас этот негатив сейчас уже просто, можно сказать, на 90% уже искоренен. Вот. Если что-то осталось, друзья, пишите. Есть разные мошенники, которые делают типа по, под краудван криптовалюту, крауд один. Вот это вот уже пришло письмо из компании. Если вы где-то найдете, увидите, отправьте на наш адрес юридический эту информацию. Поэтому у нас очень хорошо работает компания в этом направлении. Осталось там совсем немного, но те люди, которые хотят найти негатив, они его отыщут. Те, кто хочет найти и ищет возможность, они найдут возможность. Вот. У нас сколько партнеров пришло в этот пик негатива? Не испугались? И сегодня они имеют очень хороший результат. Поэтому... Тоже надо доносить до людей эту информацию и объяснять, почему так происходит, с чего это идет негатив. Ну и те, кто понимает, будут, будут прислушиваться и будут задавать правильные вопросы, получать правильную информацию. Но помимо негатива еще, если человек ищет информацию, он вообще включает мозг, как правило. Потому что 21 миллион партнеров, которые зашли в компанию… При таком количестве негатива, ну, что это все идиоты, 190 стран, э, наша э, компания, которая сотрудничает уже с американской компанией, которая давно на рынке, э, Emerge Gaming, они давно на рынке, э, спонсоры, Adidas, Reebok, что они были бы у нас? Нет, конечно. И компания бы, если бы ей надо было сделать скам, она бы сделала бы это уже давным-давно в компании достаточно денег сейчас делается у нас автоматическая выплата должны вот не сказали нам четко когда это будет но это будет и у нас будет вывод идти уже не в ручном режиме как сейчас и все у нас все у нас супер все у нас отлично поэтому собаки лают Караван идет. А что им еще остается делать, друзья? Что им еще остается делать? Ну где еще, где, в какой компании продуктовой вы можете заработать до 100 евро без э, постоянных вложений, без поддержки, без э, э, товарооборота, который вам нужно обязательно покупать продукцию, иначе вы не получите этот объем. Ну невозможно заработать ни в одной компании столько денег, как в компании Краудван. Нет таких маркетингов. Нет уникальней и круче компании Crowdvan. Сюда приходят, зарабатывают очень быстро и приходят сюда с командами. Что остается делать? Черный пиар. Черный пиар он хорошо придерживает тех людей, которые сомневаются. Вот если у тебя есть сомнения, да, еще вот эта вот информация немножко тебе добавить, и все. И если тебе еще родственники скажут, ой, куда ты лезешь, все, тебе достаточно вот этих трех негативных факторов, еще какой-нибудь умный тебе мозг прочистит, да, скажет, вот там нужно без приглашений ты ничего не сделаешь, а вот иди к нам, у нас там приглашать не надо, 3% в день, да, но недолго. Поэтому здесь нужно человеку понимать, который смотрит, и вам нужно доносить, когда мы даем информацию, что есть у нас в интернете и есть и черный пиар, потому что сюда заходит у нас огромное количество людей из разных компаний, приходят с командами. И ничего не сделать, как только заказывать черный пиар, платить за это деньги, и на этом очень хорошо зарабатывают все остальные на YouTube-канале. Вот посмотрите, выпускаете, даже э, когда заходите на YouTube-канал, если вы напишите «Краудван Лохотрон», сколько у вас будет сразу роликов. Там будет написано презентация или что-то хорошая компания Но в тегах стоит лохотрон, потому что это очень кликабельно. Это м, то, что дает интерес, проявление интереса у людей. А значит, повышается трафик, а значит, ваш будет ролик в, первых, э, в первые там, десятки. Да? Один из вариантов. Но ну, Не все это ищут, но если это есть, то применяют. Есть такой вот момент, когда... Ты используешь вот э, такой негатив, и люди получают обратную реакцию. Поэтому это все нужно понимать, объяснять, все будет человеку ясно. Оксаночка, можно еще один вопросик? Конечно. Спасибо огромное за такую классную информацию. Многие задают вопрос по поводу реверсов за микстори, то есть вот когда была бесплатная регистрация и вот сейчас за, за годовую активацию, когда они увидят в своих кабинетах. Угу. Мы тоже задали этот вопрос. Они сказали, работа у нас сейчас как раз идет в этом направлении, потому что первый у нас был спиннер. Первый раунд – это когда была простая регистрация в Микстер, и за каждого зарегистрировано, человека нам должны были начислить 100 реворцев Вот именно поэтому идет проверки. Сейчас это не быстро, каждый аккаунт не смотрит. Огромное количество регистраций, которые были фейковые, люди просто делали, регистрировали, придумывали почту, имя, фамилия, логин, придумали почту бах есть все и пошли погнали и таких вот э, регистраций там несколько сотен у партнеров и это значит что мы, они проверяют e-mail вот второй была э, обязательная информация что люди те второй спиннер, это когда все те первые с первого раунда сделали регистрацию должны зайти к себе на свой почтовый адрес или зайти в кабинет в крауд, если ты реальный человек, тебе будет написано, получить те на e-mail письмо, ты нажимаешь, тебе приходят на почту письмо, ты заходишь туда, нажимаешь на ссылку, тебя перекидывают, все, проверка прошла. Вот именно вот эти люди, они будут идти у нас, э, нам для выплаты, которые реально зашли к себе на почту и нажали, подтвердили переход. Те, которые придуманные на e-mail, естественно, они зайти не могут, они в e-mail свой даже зайти не могут. То есть вот этих людей фейковые аккаунты будут отсекаться, это требует проверки. Как только все будет проверено, у нас будет все это начислено. И, конечно же, будет начислено уже именно по подпискам. Это 600 краудтреворцев, 1200 краудтреворцев, но у нас еще идет работа по тому моменту, когда люди оплачивали через Тиньков, не у всех еще кабинеты встали, то есть человек заходит, у него оплата прошла, но он еще до игр дойти не может, что у него там все крутится-крутится, вот, и это сейчас, вот эта вот ошибка, она тоже исправляется, потому что огромное количество потоков, регистрации все в, одну, в один момент на один сайт, это очень большие были, конечно, нагрузки, и это постепенно все это сейчас встает, проверки идут, все будет начислено обязательно, никто не останется с тем, что компания не сделала то, что она обещала, никогда такого не было, и мы это ждем, число и даты никто сказать не может, как только пройдут проверки, все будет начислено. Спасибо огромное. Оксана, спасибо большое. У нас микрофончик открывали Лена Посявина и Нина Попкова. Просто были шумы, я выключила микрофон. Если вы хотите задать девочке вопрос, откройте заново микрофон. Лена Посявина. Открыла, ага. Ну что я могу сказать? Я могу сказать, что замечательная информация, настолько она подробная. Без лишних каких-то слов я только благодарна, больше ничего. У нас тут все на место встает прям еще, еще лучше. Компания у нас на самом деле крутая. Все, что могу сказать. Могу сказать еще спасибо большое Оксане за то, что она взяла на себя такую огромную ответственность. Все. Всего хорошего всем. Спасибо. Спасибо, Леночка. Очень приятно. Мне очень приятно вообще сегодня быть с вами. У вас классная команда. Я счастлива, что у меня есть такая команда. Что вот Краудван, на самом деле, он объединил за этот год столько людей, столько знакомых, столько друзей. Вообще вот жизнь стала совсем другая. Такая наполненная. Все здесь находят э, вот свое... Вот именно то, в чем они... Э, преуспевают свой профессионализм они здесь могут раскрыть здесь вообще все происходит вот не просто вот мы работаем как в нашем бизнесе да а мы проживаем эту жизнь вместе со своей командой своими людьми с друзьями вот. это просто действительно жизнь наслаждаешься ей зарабатываешь и получаешь удовольствие удовольствие от того что делаешь. Это круто. Спасибо большое, Оксан. Еще Нина Попкова открывала микрофончик. Нина, есть какие-то, есть вопрос какой-то у тебя? Ну все, наверное, да? Если... Так, нет, больше... Ник... Да, Наталья, Наталья Орлова. Еще что-то вопрос... хотела сказать, Наталья? Да, да, у меня вопрос к Оксане по микстеру. Оксана... Погромче, Наташа Оксана, у меня вопрос по микстеру. Слышно меня? Да. А, вот у меня партнер пригласил на микстер человека, который не партнер, а просто подписался. И вот этот человек, не являющий партнером, сделал полугодовую подписку. Мой партнер получит 600 реворцев за него. Если это Человек не в Краудван, да, он только да. в Микстере, да. и он пригласил также в Микстер. Нет, наш, это партнер пригласил Проуда. в микстер. да, партнер Крауда пригласил в Микстер, и тот сделал полугодовую подписку. Получит партнер за него да, 600 ремонтов. Да, да, да, конечно. Вот, у меня был бы вопрос, если бы тот человек, который не в Краудван, а пригласил бы еще, да, другого партнера в Микстер, вот получит ли он, вот я бы здесь э, не смогла бы ответить утвердительно, получит или нет. А то, что человек, являясь партнерами, партнером в Краудван, пригласил на подписку, конечно, получит. Благодарю. Ну, все, спасибо большое, Оксан. Сегодня у нас присутствовало 40 участников, и э, некоторые из участников – это офисные, э, да, были у нас команды. Да, команды в Тольятти, в Сызране, я знаю, в Ульяновске. Это были не просто, был не просто один участник, а были э, партнеры, команды партнеров. Поэтому э, очень приятно, что у нас сегодня такая первая встреча была активная. Спасибо, Оксан, тебе большое. Кто-то у нас э, еще хочет, Елена Орлова, наверное, еще хочет сказать. Э, вот э, микрофончики открывают. Э, открывать нужно перед тем, как вы хотите сказать, потому что пока мы ожидаем э, своего вопроса, у нас идут шумы. Э, э, спасибо большое, Оксан, тебе огромное. Я думаю, это не, не последняя наша встреча. Э, будем э, почаще стараться просить тебя быть с нами, в нашей, с нашей командой, с нашими партнерами, и э, вот таким образом общаться. Спасибо, Оксана. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо большое, друзья, что меня пригласили. Спасибо. Очень была рада нашей встречи сегодня. Будем общаться, будем часто встречаться. Поэтому у нас все только впереди. Спасибо большое. Всем все, все, пока-пока, друзья.